Ведет печка валит дым. Хорошо быть молодым. Катятся колесики, подремучий просики. А Емеля ловит мух, а до махом сразу дув. Он опять напился хлам, Право, стыд и срам и тянет Емеля песню дуралия. Хлопот, у него душа поет, отвалилось колесо, печку-речку занесло, если омута поплывет, переедет и если борот, А имели рвет баян, у него в башке дурама, он опять напился хлам. Радостный пес рабец тянет Емеля, песню Дуралия. У Емеля нет хлопот, у него душа поет. У! Утро раннее, рассвет. Речка съехала в кювет, а Емель отдается, У Емеля тается, крестется докланется, У имели белочки, ползают по стеночке, Он не весил по утрам, Право, братцы, стыд и срам, и стонет Емеля, У него похмелье. А душа на взрыв придет.